Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Анна Калантерная с развлекательным прямым эфиром, встречи с интересными людьми, с людьми, с которыми интересно поговорить. И сегодня у нас встреча с актрисой театра и кино Натальей Швец, я хочу поблагодарить вас за интересные вопросы для Натальи. Я постараюсь успеть все их озвучить. – Здравствуйте, Наташа! Сейчас, секундочку, я включу комментарии. – Давай, Слушай. Какой звон! Говорят, колокольный звон очень Привет. восстанавливает энергию. Что? Ну, колокольный звон, что ты говоришь? Он мне каждый Вос... утро звонит. Восстанавливает энергию. Да, я себя чувствую хорошо. Я тебя рада видеть. Привет. Я а -а -а. тоже, Наташа. Очень а -а -а. рада. Привет. Как у вас погода? У нас я вижу что-то вам. Ты знаешь, нет, это просто я сижу напротив окна, в принципе, у -у -у. Солнечно. солнечно. Супер, у тебя очень красивый там вид. Класс. Да, mm. за... У нас тоже солнечно, у меня вид на море за кошка, наблюдая. Тоже довольно весело. Аня, а этого вида мне не хватает очень сильно. Приезжай. Приезжай, когда все вот это вот встанет уже на места, приезжай, буду ради у Окей, Наташа, так много интересных вопросов. Люди написали, я буду стараться в какой-то логической последовательности тебе их задавать, но, конечно же, начать я хочу с тех вопросов, которые интересуют меня. Да. А, я там был вопрос один, который мне задали, я обязательно тоже на него отвечу. Ну вот сейчас хочу спросить тебя, а, когда актриса выходит на сцену? «Где зрители? Для тебя, в душе? Где зрители? Они где-то рядом? Или ты вещаешь на сцену?» Вот мне, Меня всегда очень интересовал этот вопрос. И чем отличается игра на сцене в театре от игры на камеру, если ты снимаешься в кино? Мне кажется, что ощущение зрителей должно быть каким-то разным. Может быть, я ошибаюсь. Ты знаешь, ты совершенно права. <смех> <смех> Мне часто задают вопрос, что вы больше любите в кино mm -hmm. сниматься или на сцене играть. Наверное, кто-то может ответить на этот вопрос. Я не могу, потому что это для меня даже две разные профессии. Mm -hmm. То есть это настолько по-разному у тебя организм и эмоции работают и техника даже в физике, потому что сцена — это большое пространство, это присутствие зрителя. Я очень люблю общаться со зрителем, я всегда его вижу, mm -hmm. слышу, то есть для меня четвертой стены нет. Может быть, это неправильно, но я прям кайфую, когда я могу даже как-то играя на сцене, что-то как бы сапеллировать в зал, как бы и вопрос задать, или помощи у зала попросить, или как эмоционально туда обратиться. А кино, это, конечно, совершенно другая структура, это режиссер монитор и оператор, от которого зависит, как ты будешь выглядеть, и как от режиссера и от монтажа в итоге ты будешь играть. Mm -hmm. Потому что можно смонтировать так, а можно смонтировать эдак. Можно смонтировать, где тебя типа, поймут и тебе будут соболезновать или ну как-то как подключаться mm -hmm. к тебе, а можно смонтировать совершенно, ты можешь сыграть одно, а на монтаже фильмы будет совершенно другой эффект. Поэтому, конечно, это совершенно другая для меня работа в команде, и что касается даже эмоциональных проявлений, они, они намного скупее, mm -hmm. на мой вкус должны быть, Я потому понимаю. что всегда и на сцене лучше не доиграть, чем переиграть, мне кажется. Оставлять какую-то тайную недосказанность, чтобы хотелось понять, что же там происходит. А в кино так это вообще, это твой внутренний мир, это, конечно, такой интровертизм больше, даже если ты играешь эмоциональную яркую роль, все равно там другие правила работают. Круто. Для меня прямо откровение сейчас. Спасибо. Слушай, а бывало у тебя такое, что ты слова, например, забыла, или кто-то забыл свои ветлику? У меня. Так да. <смех> Бывало. Да, что? Сейчас нету суфлеров, да? Ты понимаешь, они есть, они есть, ты их всегда не слышишь в этот момент, и как-то логически ты стараешься э, по смыслу э, выруливать. А у mm -hmm. меня есть спектакль, где я в стихах играю собаку на сене, и там я тебе mm -hmm. скажу, и стихи начинаешь сочинять по У меня это происходит очень-очень редко, но случается, случается. Я даже не знаю, от чего это может зависеть. Это как какой-то идет вдруг сбой в программе. Это Ты можешь долго не играть, а можешь, наоборот, играть очень часто, и вдруг у тебя... То ли усталость, то ли... Ну, это какие-то же такие психологические, наверное, вещи, на которых у меня пока нет вопросов, я их нет, ответов я их не отследила еще. Бывает. Я поняла. Возможно, это не так важно. Если ты можешь выкрутиться из этой ситуации, почему бы и не запускать? Тоже это... какая-то долька авторства в этом присутствует. Очень здорово. Ну, конечно, это такая импровизация все равно и твое личностное подключение, там у тебя в ленте был, не в ленте, а под постом был очень интересный mm -hmm. вопрос, я как-то я, я его запомнила, и потом на него отвечу. Давай по... сейчас отвечай, раз пришло, отвечай, потом а, что да? я еще буду задавать. Конечно. Хорошо, там был такой вопрос по смыслу, что... Э вот когда вы меняете маски, э, насколько можно оставаться, как бы, насколько ты отключаешься от себя mm -hmm. э, и погружаешься в маску, в персонажа? Я, мне понравился вопрос, потому что я прям задумалась, и я очень много на эту тему размышляю, э, потому что... Э, Разные артисты работают по-разному, у всех, как это говорится, своя кухня, mm -hmm. и у меня на разных этапах были как разные убеждения, как нужно существовать и взаимодействовать со своим персонажем, то есть очень часто над меня... Меня, как бы, я персонажа под себя подгоняла, либо себя под персонажа. То есть я менялась, мне казалось, что я начинаю жить даже этими убеждениями. Вот. Но, но сейчас со временем я прихожу к тому, и мне становится интересно, создавать нового человека, который к тебе не имеет отношения. Но mm -hmm. посредством своих эмоций Моих, моих размышлений, убеждений, психологического разбора, оправдания его поступков, эм, восхищение им, или наоборот, непонимание моего, как это можно сделать, как этот персонаж, этот человек может так поступить. Создавать человека, чтобы все таки конечно, это была и не я. Но... Uh -huh. Это не могу быть не я, потому что все равно это мои мысли, это мой разбор, это мое впечатление о том, как, наверное, это может быть. То есть все равно, конечно же, это я. Но то есть это не я, Наташа Швец, которая вдруг стала Ниной Заречной. Ну. Совсем угу. грубо я да, да, условно, да. Вот, поэтому я так прям сегодня перечитывала вопросы. Да. И думаю, вот интересно. Я как раз на эту тему сейчас работаю да. над собой. Очень здорово. Слушай, я тебя видела в спектакле «Мастера Маргарита», там, где ты играешь Маргариту. Я осталась под глубочайшим впечатлением от самого спектакля. Ну и безусловно, от Маргариты, от героини. Я хочу тебя спросить: в моем понимании в, я мастер и Маргариту прочла первый раз лет в 13, наверное, 14. Хотя мне говорили: тебе рано такое читать. Это mm -hmm. книжка не для детей. Знаешь, типа такого. Очень помню, что я чуть ли не тайкому читала. А, конечно же, безусловно, я ее перечитывала много раз, и в разных возрастах совершенно <laughs> все читалось по-другому. И ты знаешь, мне кажется, что для женщин ну, это мое исключительно мое ощущение, да? Мне кажется, что для актрисы круче, чем сыграть Маргариту, но не может быть вообще ничего в этой жизни. А, как ты относишься к своей героине, к Маргарите? И, возможно, у тебя есть любимые роли, и хотела бы ты сыграть кого-то еще, или Маргарита ну, тоже важна для тебя. Ты знаешь, да, крутой вопрос. Я его тоже видела. У тебя там ты его сконпелировала из нескольких. Мне так, конечно, это профессия везучих людей, потому что в этой профессии очень важно, кроме труда постоянного над собой важно везение и что касается театра мне конечно повезло потому что ко мне приходили такие роли а я о них даже не успела начать мечтать то есть как -то mm -hmm. у меня все пошло в театре что я у меня в кино другая история там мне хочется каких-то героини играть а в театре я так оглядываюсь mm -hmm. на звонки. да то есть и я Маргариту не ждала и не думала о ней. И только mm -hmm. столкнувшись с ней, я поняла, как я попала. Потому что Маргарита э, у каждой женщины своя. Mm -hmm. Потому что, конечно, когда читаешь этот роман, Маргариту ты всегда отожествляешь собой. Потому что это, ну, как, грубо говоря, женщины-женщин э, в любви в азарте жизни, желании да. жить, вот эти все ведьманские штуки, встречи с Воландом, баллы, мастер, покро... как бы покровительство мужчины, да, любовь к мужчине как сыну, как оберег, и какой-то вначале, может быть, даже эгоизм женский. То есть там есть чем работать всегда, и размышлять mm -hmm. по поводу женской сущности. И я поняла, что я попала, потому что, что бы я ни сделала, я не могу понравиться абсолютно всем, потому что каждый, каждый женщ, каждая женщина ⁇ Маргарита. И мы с режиссером решили, конечно, сделать ее... Я просто даже не стала размышлять, я отдала ему право предложить мне. Mm -hmm. Потому что себя играть мне не хотелось ä, уже тогда. И, ä, -то, а, так, а так, чтобы что-то придумывать, как бы я до этого еще не могла дорасти. Я играю спектакль 10 лет. Этот, поэтому, ä, поэтому для меня эта роль очень важна. Вот в чем я ее начинала играть по одному. И дальше она у меня начинала меняться, преобразовываться в зависимости от событий, которые происходили, в зависимости от смены моих убеждений мужчины, женщины, как это должно быть». То есть у меня был период, когда Маргарита была полностью воланда. У меня mm -hmm. был период, когда Маргарита была полностью ребенком. У меня была Маргарита период, когда Маргарита была только матерью по отношению к мастеру. И сейчас это потихонечку начинает выстраиваться в новую Маргариту. Я очень люблю этот спектакль, потому что я в нем, ну, размышляю. На тему «Женщины» и растут Это, наверное, одна из важных ролей для меня. И непростой спектакль, потому что были очень неоднозначные критика, неоднозначные отзывы. Но в отличие от других спектаклей, грубо говоря, даже более успешных для меня в У -у -у. моей профессии, У -у -у. мне он дорог, потому что я в нем расту. Очень круто. По поводу игры 10 лет одного и того же спектакля. Тоже меня всегда очень интересует этот вопрос, как часто актеры репетируют спектакли. Ну вот, как часто вы его показываете, как часто вы его репетируете. Мне интересно именно уже, знаешь, не то, как вы это демонстрируете, а то, как вы готовитесь к тому, чтобы это показать. У меня спектакли все, я как-то, мы все собираемся обязательно перед спектаклем, у меня даже нет такого спектакля, где бы мы не собирались и не проходили что-то перед спектаклем. Mm -hmm. Например, в «Мастера Маргариты» мы всегда проходим баллы, это всех настраивает, всех собирает, mm -hmm. в Примадонах мы танцы проходим, в «Собаке на сене какие-то отдельные сцены прошу пройти. Как мы собираемся? Да вот собираемся, увидим друг друга, и вот у каждого спектакля есть свой сбор, скажем так, mm -hmm. э, своя штука. А играем у... в русском театре так устроено, что там как есть репертуар, спектакли могут играться один раз в месяц, два раза в месяц, иногда четыре. Один и тот же спектакль, да? Да, один и тот же спектакль, mm -hmm. то есть несколько раз в месяц. Иногда mm -hmm. раз в два месяца может играть спектакль, mm -hmm. если там тяжело собирается зритель, если там тема какая-то, mm -hmm. которая тяжело собирает зрителя. Но вот вам хате просто за этим очень следят. И если, грубо говоря, один раз в месяц спектакль не собирает полный зал, то его ставят один раз в два месяца, чтобы все равно был полный зал mm -hmm. на спектакле. А, а вот в Америке я знаю, ты играешь три месяца каждый день, иногда утром и вечером даже, и все равно полные залы. Но три месяца только живет спектакль. У нас угу. есть возможность играть спектакли года, десять лет, да? <с да <с это, это, это очень круто, конечно. Я бы, ну, я, я была бы расстроена, если бы можно было посмотреть только раз в три месяца спектакль. И еще по поводу работы над собой. Я знаю, что ты трепетно относишься к спорту <laughs> возможно мне это кажется Нет. но я знаю что ты занимаешься спортом сколько времени ты уделяешь тренировкам и что такое спорт для тебя это все-таки отдых или это все-таки а, как инструмент для того чтобы быть все время в форме это потому что ну, для тебя это важно знаешь а, э, так получилось в моей жизни что я написала об этом пост, у меня жизнь сводит с крутыми людьми, с учителями, ну или за которыми мне круто идти, и у меня жизнь меняется полностью. Mm -hmm. Они меня, и в твоем тво... лице тоже, научили любить себя. А если мы себя любим, мы не можем за собой не ухаживать. А ухаживать за собой, это все таки работа, любимая, но работа. Поэтому спорт для меня это как вкусно есть. Вкусно есть качественную еду. Ты не можешь этим не заниматься, потому что я не могу этим не заниматься, спортом, потому что я хочу быть красивой и молодой, жить долго. Долго, молодо, красиво и счастливо. Сколько раз в неделю ты занимаешься? Или каждый день? Нет, каждый день меня пока не хватает. Я угу. стараюсь заниматься минимум два раза. А вообще угу. у меня три-четыре получается, потому что я мешаю с тренировки функциональные со стретчингом, то есть я просто mm -hmm. я долго, я йогу пробовала, я пилатес пробовала, пилатес мне понравился, но как-то вот мне нужен актив и растяжка, то есть у меня есть, mm -hmm. типа, куда я хожу на стретчинг только, и есть тренер, с которым мы занимаемся 2-3 раза минимум в неделю. Супер. Ну, видишь у тебя в условиях даже изоляции есть возможность, наверное, онлайн позаниматься, да, да можно и дома нельзя. такими вещами позаниматься. А я вот люблю э, бассейн, люблю аэробику и, конечно, я очень скучаю. Да, и ничего. Все, решится. А, у меня, мне там за одну мне, нам с тобой задали вопрос про маски, а, про что. Как их снимать? Сейчас а, я попытаюсь найти этот комментарий. Это был одним из первых. Я потеряла просто. А ты пока, я пока поищу вопрос, а ты пока ответь, как мы познакомились с тобой. Слушайте, а, я думаю, твои подписчики в курсе. Мои не в курсе. Я об этом как-то еще официально не заявляла, что я, у меня жизнь начала меняться, когда я поняла, что для того, чтобы вылечить не только аппендицит и сломанную ногу, ты идешь к врачу, к хирургу или не знаю, терапевту, для того, чтобы понять, что ты хочешь менять, для того, чтобы твоя жизнь поменялась, тебе сначала нужно понять, что я хочу начать попробовать жить как-то иначе я дошла до точки, когда мне уже мало но я не знаю, как идти дальше и ты начинаешь встречать учителей и я пошла на марафон Елены Блиновской желание по желанию и так мне эта тема понравилась по личностному росту, что я пошла по-моему на второй марафон финансовый рост, где Елена сказала, что марафон будет, будешь вести ты также с ней. И вот как-то так мы, я с удовольствием прошла марафон, задания мне некоторые давались прям тяжело, одно я даже не выполнила, потому что я не поняла, как, как мне сделать так, чтобы я заработала эту сумму, в эти там четыре или сколько там, в неделю. Но благодаря вот таким. Этому марафону мы, собственно, списались, у меня была благодарность да. к тебе большая, я сказала, так как я поняла, что свои эмоции надо всегда озвучивать положительные, я сказала тебе, что будешь в Москве, приходи на спектакль. Да, да, да. Ну, я так, с удовольствием пришла. Да. знаешь, у меня был шок, когда я получила сообщение в WhatsApp. И, Привет, я в Москве, готова выйти на спектакль. Ну, потому что ну, мало, понимаешь? Мы же артисты, да, для людей, как мне кажется. Ну, мне так говорят, хотя для меня это странно. То есть мне пишут что Я видела вас на улице, но постеснялась подойти. Постеснялась. А почему не да. подошли? То есть мне странно, почему... Что, что такого, подойти к человеку, и если ты хочешь к нему подойти. Мы же на улице подходим знакомиться. Также для меня так ощущение, что вы там где-то там, и спускаетесь только вот в онлайне, и в марафонах ведете эфиры. И когда то мне написала, у меня случился шок, я почувствовала себя той фанаткой, которая ко мне написала, она Фанат... клят ко мне на спектакль, боже мой! Слушай, Наташа, а мне, знаешь, как, кстати, вот ну, у меня же похожие тоже ощущение. но точно так же мне иногда пишут, Аня, я вас видела, ну постесняюсь подойти, или там, мы летели с вами в одном самолете, как? Ну, если хотели, то можно было бы подойти. Именно поэтому я очень легко знакомлюсь с известными людьми, потому что я прекрасно понимаю, что все мои люди, да, все люди, если хочется подружиться, познакомиться, почему нет? Это здорово и круто! Спасибо тебе! Спектакль был, я говорю, чудесный, мне было очень-очень приятно. Хотела прийти еще раз, ну, приду, приду я намеренно да, дойти до Москвы. Я думаю, что когда-то границы откроются. Обязательно, Дальше быть вновь. вот вопрос такой прозвучал: есть технология снятия всех масок в жизни? Как понять, кто я без игры конкретных ролей? Я вот тут вот про маски хочу немножко рассказать с психологической точки зрения, да. что мы каждую каждую секунду играем какую-то роль, каждую секунду когда мы находимся с кем-то рядом, то, э, если я еду на рулем автомобиля, я водитель, да. если я иду по улице, и пешеход, если я разговариваю со своим мужем, я жена, если я выступаю в прямом эфире, то я блогер, психолог, да, если я веду марафон, то я человек, который ведет марафон, который является автором этого марафона, и так далее. То есть мы каждую секунду выполняем какую то роль. Как снять маску? Это вот если мы окажемся на необитаемом острове, можно, есть техники такие, когда можно представить, чем бы я был занят, если бы я был на необитаемом острове, у меня бы не было никого, да, чем бы я была занята, как бы я себя вела. Но нужно ли это? Я не считаю, что это имеет особое значение. Просто нужно отдавать себе отчет в том, где ты находишься, что ты делаешь сейчас, и ну, нести ответственность за происходящее в твоей жизни. Ну, вот как-то так. Внутри каждого человека есть так называемые субличности, которые показывают грань то одну, то другую психологическую. Они могут быть разными, и в разных ситуациях они и проявляются по-разному. Поэтому я считаю, что прямо снимать маски ну, не имеет особого смысла. Просто нужно понимать, кто ты здесь и сейчас. Вот как а такая. как это понять? Но вот, давать себе отчет, знаешь, если я пришла на родительское собрание, например, в школу uh -huh. к своему ребенку, я вижу там, что, э, например, кто-то ведет себя некорректно, например. Но я не буду выступать и говорить, знаете что? Я тут психолог, и я вас сейчас всех научу, как вам надо жить. Может, прости, я буду молчать, например, uh -huh. в этой ситуации, если меня не спросят. Потому что опять-таки помощь по запросу. Она, ну, вернее, помощь хороша только по запросу. А помощь без запроса она может только навредить. Я кроме агрессии ничего не вызову. Uh -huh. Вот, вот как-то так. Это знаешь, как э, когда просят врача, да, врача, если кому-то кому плохо, да, то есть uh -huh. врач нужен тогда в какой-то ситуации. Ну, вот, приблизительно так же, как и у меня. Слушай, а. У меня, знаешь, иногда, вот, когда я думаю об этом, опять-таки это тоже с профессией связано, что, может быть, масок не существует, а просто человек настолько многогранен в зависимости. Вот у нас, нам преподают на первом курсе, по-моему, или на второй, на первом, предлагаемые обстоятельства. В разных обстоятельствах человек может проявлять себя, себя по-разному. По я же говорю, это человек ты, ты, субличность. Ты да. да, Субличность Человек, каждый человек состоит из огромного количества личностей, которые вылазят в разных обстоятельствах по-разному. Каждое лицо. Все зависит от восприятия, ну, да? да, еще, наверное. Воспитание, безусловно, очень большое имеет значение, но оно не всегда решающее, потому что бывают еще другие факторы, которые даже гормональный темп может иметь большой. Да. Ну, ты же понимаешь, да, что когда хочется двинуть собеседника сковородкой по голове, почему? Просто потому, что у меня сегодня вот такой вот генецикл. Ну вот, как-то да, так. Согласна. Хорошо, давай перейдем к вопросам. Чему можно научиться, играя отрицательных персонажей? Было у тебя такое, что ты чему-то училась у своих персонажей? Может быть, не всегда отрицательных. Такой вопрос, знаешь, мне кажется, отрицательные черты есть в каждом человеке. Что Поэтому значит. артистов нас учили оправдывать отрицательный поступок предлагаемым обстоятельством. Там травма это в детстве или это еще что-то. Я часто еще думаю, что, например, поступки, которые я не могу оправдать, как убийство знаю, как оправдать насильника ребенка, да, а ведь их тоже ну, да. тем, что это, ну, как это болезнь, как, это как данность, которая человек потерял на войне руку, все, это данность, или я не знаю, или человек родился, да, вот, как, каким-то mm -hmm. таким, и, наверное, есть персонажи, я, я просто не играла такие, но я думала, если что-то такое играть, это просто надо принять и даже не пытаться в этом как-то разобраться. А что касается каких-то поступков отрицательных у твоего персонажа, которые ты как человек не принимаешь, но они прописаны, тут ты начинаешь замышлять, а почему он это сделал, а как, а я бы, знаешь, как пер, первый, первый ответ, а поступила бы я, так, конечно, нет. А потом ты начинаешь копать, думать, а как ты можешь судить. Ты же, ты же реально, Наташа Швец, не была в этой ситуации. Наверное, это учит терпению и вниманию, вот я бы так ответила. Потому что когда... и, и учит не осуждать. Вот, вот такие вещи учить не осуждению. Это учений. очень круто, это очень глубоко, потому что теме ⁇ Не суди ⁇ я уделяю огромное количество времени. И ну, во многих марафонах да, своих я говорю о том, что занимайтесь собой. Занимайтесь собой, да. И если вы хотите что-то изменить в этом мире, начинайте все равно с себя в любом случае. Вот, потому что их правду мы не знаем. Спасибо, Наташа, очень крутой ответ. То вопрос. Мне 30 лет, как думаете, мне уже поздно становиться актером или актер, что все возрасты покорны? Каково твое мнение? В 30 лет можно начинать? Я знаю, например, в Америке есть такая актриса Науми Вотс. <связывая> Которая <связывая> очень долго пыталась стать артисткой, никак у нее не получалось. И в 30 лет у нее был старт. И в Штатах там таких примеров много. У нас сейчас сложнее. Но у нас есть примеры на Иннокентия Смоктуновского, который вернулся <связывая> с войны и стал звездой, а ему было за 30. С мальчиками проще, с мужчинами, а с женщинами сложнее. Наверное, институт, в институт не попасть в 30 лет девушке. По парню можно попробовать, но вряд ли. Например, мой коллега Андрей Бурковский Который пришел учиться в 30 лет в школу, студию МХАТ, а я уже играла э, там в спектаклях, и его вводили, он был студентом второго курса, на роль пастора в Примадоннах в комедию. Я говорила: как так, он же только. Но у него, например, был путь. Он сначала был КВНщиком очень долго вре угу. долгое время. То есть у него все равно был опыт выступления. Выступ... Выступание на сцене, потом они делали даешь молодежь, такой КВН-проект на телевидении. Mm. То есть все равно он с этим э, сталкивался. Если есть желание в 30 лет начать, то, наверное, это просто намного тяжелее, но э, тяжелый путь, но он возможен. Вряд ли это государственные институты, это, наверное, более частные школы, частные коучи, и дальше ты просто. Не имея того времени, которое было у нас, выпускников в 20 лет, ты, mm. не имея этих 10 лет, просто должен быстрее всего научиться и быстрее себя научиться предлагать. Ведь в 20 лет тебя берут, а в 30 mm -hmm. ты должен уметь, не знаю, иметь в себе там себя прики, предлагать. Да, сам да, да, а уже... прийти себя продать. Да, сложнее. Если вы готовы, то всегда надо пробовать. Я да, а так... за это? А, скажи, Наташа, говорят актеру суеверный. Можно ли так сказать о вас? И что вы чувствуете, когда узнаете? Не хочу. Я так не суеверный. В общем, просто не суеверный, да? Я, когда у нас был спектакль даже «Демон» по Лермонтову, мы играли «Настрой артистов» было, я... Мару играла, Олег меньшиков играл демона, а Толя играл ангела от Анатолия Белый. И мне, что даже касается мастера Маргариты, мне все говорили, Ой, что за романы, что за пьеса, что за роль. А я как-то, я считаю, что все равно это профессия, это, это игра. То во что ты веришь, что с тобой избудется. это вот меня тоже ну, девушка. Да, да то, о чем ты думаешь, что к тебе в жизни и приходит. Я, слава Богу, еще до встречи с вами не думала о том, что что-то обязательно... Короче, я никогда не была суеверной, но я знаю, что артисты есть суеверные. Например, Меньшиков отыграл всего шесть спектаклей «Демоны» и сказал, что он больше не может. Ну, то есть ему как вот что-то ему там как-то, ну там у него случился несчастный случай на премьере, там попала леска в губу угу. и очень сильно ударила, а он играл демона. Но, ну, например, Дмитрий Назаров, который играет Воланда в Мастере Маргарите», он вообще с холодным угу. носом к этому относится, хотя он очень верующий человек, но он играет Воланда с отношением, что это зло. То есть Воланда играть угу. круто, он всем нравится, это обаятельное зло, но э, Дмитрий Назаров говорит, я не буду играть его обаятельно, у него не получается, его все равно все любят, но да. есть, он такую как миссию себе, он показывает зло, и, потому что он еще ну, верующий и угу. по-моему, без особых предрассудков играет. Я. Играет хорошо, чудесно все играют. Я, ну, в очередной раз скажу комплимент этому спектаклю, но я, конечно же, хочу посмотреть еще другое. Знаешь, еще в чем э, моя, может быть, э, не то чтобы, ну, особенность, да, моего местонахождения. Э, считаю то, что я в Одессе живу, но я в Одессе достаточно редко бываю. Я очень много где езжу, катаюсь. И у меня было, знаешь, такое вот ощущение всегда, эх, жила бы я, например, в Москве долго. Я бы ходила бы на все спектакли, смотрела бы на всех артистов, но у меня столько еще других интересных детей. Конечно, изменилось. это важно. Ты знаешь, что это? Вот, же. Также... приходится выбирать. Ну, это же круто, потому что я, например, поняла, когда я, у меня в 2010 я родила дочку, у меня немножко, и я сама захотела сделать как бы небольшой стоп, что ли, этого ритма, mm -hmm. в котором я находилась, и, и, и, и потому что я сделала этот стоп искусственно, мне потом трудно было как бы догнать, я стала mm -hmm. переживать, и потом, благодаря себе... Я поняла, что есть, есть каких, столько много крутых вещей, которые мне нравятся, и театр перестал, или кино, и профессия быть перво, первостепенной, первой такой первоосновой моей жизни, потому что, опять-таки, когда ты начинаешь круто себя любить, ты понимаешь, что тебе одного становится мало, тебе нужно uh -huh. больше эмоций, больше впечатлений, ты начинаешь любить еще другие вещи, Наверное, для артиста это не совсем правильно, потому что артист, конечно, должен быть фанатом, безусловным, своей профессии. Я очень люблю свою профессию, но я понимаю, что я не буду сходить с ума, скучая угу. о каждодневной работе. Угу. А, я пока так посмотрим. Супер. Слушай, а кстати, по поводу дочки, если дочка придет и скажет, мама, я хочу стать артисткой, что ты ей ответишь? Скажу, главное, чтобы ты была счастлива, будь кем угодно. Ой, супер, супер. Это тоже один из таких вопросов. Да, я читала. Ну, что касается ребенка, это ведь тоже такая вещь. Артист, не артист, если она кайфует то неважно, где же, правда? Мы же не можем из-за них все делать Конечно. и всё решать. Слушай, и вот, да, тут еще есть похожий вопрос, с другой стороны, как относятся к вашей профессии ваши близкие. Да? Я могу сказать, что меня мама поддержала, когда я выступила на факультет психологии, она очень меня поддержала, потому что она, считала, что, ну, она знала, что это моя мечта, что я хочу быть психологом. Она мне не помогла в этом, собственно. Вот. А очень многие окружающие меня люди вот так вот вытаращивали глаза, говорили психолог, что это за профессия, кому это надо. И ты будешь голодные и босы и, и В общем, ну, как бы никто не воспринимался всерьез. А ты во сколько? Это действительно. Ну, это было. Слушай, я в девяносто шестом году закончила университет. Поступила там в девяносто втором. То есть очень много лет назад. Но еще это такое же время, да, было, когда это было не модно, ну как это об этом. Об я же темно говорю, тогда говорили, -то кем ты будешь, чтобы в школе работать, понимаешь? То есть, ну, никому на голову не налазила. Как я буду жить, ну, ну, тем не менее. Да, безусловно, мне было первое время очень сложно. Но ничего. Так вот, как твои близкие относились к тому, что Наташа решила стать актрисой? У меня эта история, конечно, всех... для меня она была обыденностью, а всех удивляет. Меня мама с папой в Москву привезли. Mm -hmm. у меня в 14 лет случилась первая любовь в городе Севастополе. И я сказала, а я училась в театральном классе. Меня... меня вообще с детства, на самом деле, я иногда, знаешь, когда у меня случается какой-то там кризис, я думаю, потому да, что я вообще не должна была быть артисткой, бабушки меня всю жизнь из математического класса в театральный кружок надавали. Меня родители определили в Севастополе в математическую школу. У меня хорошо шла математика очень. Mm -hmm. Бабушки взяли, и перевели меня в театральную школу, совсем другую. Mm -hmm. С детства со мной стихи учили, какие-то выступления. Когда родители приехали, мы переезжали просто из одного города в другой. И поняли, что я не учусь в этой школе, а учусь в театральном классе в другой школе. Они как-то всегда меня поддерживали, смирились с этим, а может, обрадовались. И в конце 11 класса, когда я была влюблена, и мне казалось, я остаюсь в Стополе, я пойду в СПИ, не знаю, на, информа... на какого-нибудь инженера или программиста. Родители взяли, купили билеты по совету моих педагогов и отвезли меня в Москву поступать. И я тебе больше того скажу, я когда ходила по институтам, я не хотела поступать, я думала, я сейчас буду читать плохо, я не буду в Москве учиться, но когда начинала читать, я думала, ну я просто проверю, поступлю или не поступлю, потому что если я поступлю, я могу уехать. И меня просто, представляешь, в, институт, в Щукинском институте без конкурса взяли, то есть там, получается, прослушивание я именовала, первый тур сразу на второй, со второго на третий, а с третьего меня посмотрел эту же и сказала, мы берем, а там был еще конкурс, экзамены, еще что-то, конкурс, это У -у -у. самый большой так, конкурс, когда со всех туров смотрят эти 100 человек, и из 100 человек 200 выбирают 30. А меня вот это все миновала, меня взял сам ректор, я помню, что я вышла из Юкинского института и плакала. И мама говорит ну ничего, у нас же еще есть тур в Амхате, у нас же еще есть в Щепке, и мы в гитис пойдем. А я говорю нет, мама, я поступила, и кажется я остаюсь учить. Ну что ты плачешь? У меня что не да, вот у меня даже такая абсурдная история, потому, поэтому меня вопрос как относятся, меня все поддерживают. Супер, и... очень круто <звы> я... вот, да, это вот, вот, вот, вот, вот, вот классно, когда тебя все вот так вот. Прямо занесли на руках очень здорово. Ну, ты же талантливая, ты ж не, не то, чтобы там э, тебя запихивали, да, а именно благодаря своему таланту, просто в тебе видели это и верили. Что я, правда, очень трогательная история. Да, удивительная история. Поэтому я иногда когда вот у меня там случались какие-то стрессы или как в себе я опускала руки в какой-то момент, я думала, ну, наверное, я вообще не должна этим заниматься, меня же привезли, я же вообще без выбора поступила как-то, но потом как-то отсеиваешь эти мысли и все равно идешь вперед, потому что, если знаешь, чего хочешь. Очень здорово. Слушай, вот тоже интересный вопрос. Старые советские фильмы смотрю, один и тот же актер мог сыграть разные роли, быть в разных Сегодня профессор завтра уголовник, и полнейшее перевоплощение, и голос, и поведение, человек прям вделался в роль. А сегодня я часто замечаю, что актеры как бы не играют, они есть такие жизни, судя по их социальным страничкам, и очень маленькое количество актеров, которые перевоплощаются по-настоящему. С чем это связано? Вот что ты можешь сказать на этот счет? Школа актеров стала слабой или по другой какой-то причине. Мне кажется, время другое. Во-первых, советские фильмы в советское время снималось намного меньше, чем сейчас вообще снимается, mm -hmm. потому что если советские фильмы – это только кинофильмы и небольшие сериалы в четыре серии, и mm -hmm. они снимались и по году, и больше, и по несколько лет – Поэтому артистов, не знаю, было меньше или нет, но э, кон, консист, консистенция, что ли, как бы сосредоточение всего mm -hmm. было намного меньше, чем сейчас. Потому что, например, сейчас есть и телевидение, да, и интернет-платформы, и, конечно же, фестивальное кино есть, и развлекательное кино. Но главное, что у нас очень много телевидения. И для того, чтобы это все заполнять, артистов очень много, очень много всего снимается, и нету, к сожалению, порой времени на то, чтобы, если в Советском Союзе в фильм выходит это событие, то у нас очень много всего выходит, и событие ты узнаешь только, если ты на кого-то подписан и ты вдруг увидишь, что о, вышел у него фильм. То есть так, как, как гри, гри, премьеры должны греметь, и гремели в Советском Союзе, сейчас этого нет. Тоже единицы, да, то есть если выходит какой-то фильм, он взял что-то, взял приз на Каннском фестивале Узвягинцева, мы об этом знаем, а кто-то и не знает. Раньше ну, как бы, было меньше развлечений, страна жила, кино, кино тогда поднималось, и поэтому немножко по-другому все было. Просто вот. было все по-другому. Да, да, все по-другому. Но я могу сказать, что ведь в вопросе правильно написано, что даже сейчас есть артисты, которым повезло, которые работают с хорошими режиссерами, которые их кидают в разные стороны. Разные да. да, Потому что даже если мы посмотрим на, на Голливуд, на который мы равняемся, да, который ушел очень далеко вперед, там тоже э, в кино, потому что работают как, другие правила э, техники, той, там, назовем это так, актерской, все равно берется амп, амп, амп, определенный амплуа, и очень редко, когда артист перевоплощается, это круто, но это редко. Но мы же мы, но мы любим, как бы, мы любим эту личность, мы любим эту личность. Потом все равно даже возьмем Леонова, нашего любимого, который в кино играл определенные роли благодаря своему, своей индивидуальности, а в театре совершенно другие. В театре он был серьезным драматическим да, артистом. Это тоже как бы палка о двух концах, заложник немножко, там, внешности, индивидуальности и так далее. Ну, да. Для этого есть театр, который тебя может бросить в разные роли. Ну, я тоже думала, задумывалась над этим вопросом, и я думала о том, что посмотришь на какого-то артиста, который действительно давно, да, снимался, там, 40 лет назад, 50 лет назад, и смотришь, что он и это умеет, и то имеет, и танцевать он умеет, и петь умеет. Вот. А современные артисты, может быть, действительно, им дают мало возможностей, вот мне кажется, просто. Потому что нет в этом особой необходимости. Извини, я отошла к своим, они да. меня пропустили урок. Мара, иди, берегу, быстро. Сейчас же всё, Смотри, меня педагог прислал. Мару, не могу дозвониться до да Мары. А, да. Прости. Да. Так вот немножко... я говорю, что может быть не в артистах дело, да. а в том, что им дают э, мало возможностей себя реализовывать, потому что необходимости в этом нет. Вот. То есть, ну, это моя такая ощущение. Ну, необходимость. Ты, наверное, права, меньше необходимости, Но все равно кино снимается. Кино снимается, например, есть такой Макс Суханов, который всегда перевоплощается. Который, а -а -а. ну, это еще, ну, он еще Щукинец, как и я, который у меня хорошо видно, мне ощущение, что я в тени. Ну, немножко темнова, да. Вот, вот сейчас. сейчас лучше, да. И он даже в кино все равно делает, ну, как, он, он всегда разный, Максим. А то, что сейчас нет возможности, это действительно... Я же как бы хожу на пробы, я же вижу, э, как с тобой работают порой. Mm -hmm. А так как я хожу на все пробы всегда, потому что я считаю это частью работы, потому что мне нужно тоже познакомиться с режиссером не только ему со мной. И э, иногда это грустно когда тебя с тобой... Ну, ты понимаешь, что с тобой работы не будут, ты не будешь делать что-то что новое. Ну, Но хотя иногда получается, ты читаешь роль. И... Все, конечно, в кино... Если в театре один артист может вытащить спектакль, то в кино ты не сможешь вытащить ничего. Ты должен понимать на что режиссер готов пойти, что он действительно хочет, а не просто зарабатывает деньги. Все равно, ну как это, это наша реальность. мир, мы, я работаю в индустрии развлечений, и людей надо развлекать. И часто, к сожалению, это не только у нас в стране, это есть везде. меньшими затратами больше эффект. Хочет добиться. А, вопрос про каникулы э, театра. Закроются ли театры на южные каникулы, как всегда, и мы все-таки выполнять последний отрезан? Какие случаи? Вообще мы надеемся все вернуться в сентябре, в новом сезоне в театр, потому что ну, это не может продолжаться вечно, как говорит, я скажу сейчас великими словами, великой героини своей, не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. Конечно, это закончится, и в принципе мы разговариваем сейчас в театре о том, чтобы, чтобы мы вернулись в сентябре. А сейчас, конечно, потому что это всем не просто, все остались без работы, и как мог, есть какие-то такие онлайн-платформы, на которых даже пытаются снимать кино в наших реалиях. На самом деле, ты знаешь, я, мне нравится то, что происходит, потому что осваиваются реально новые навыки, и... Появ... От... начинает работать голова, что ты можешь сделать в этой реальности. И что происходит с театром, как, грубо говоря, даже МХАТ э, начал э, онлайн э, внимание к себе притягивать, и какие посты там в том же Инстаграм начинают вести в пушкинском театре, они записывают мини-спектакли на платформе тоже Инстаграм, и их выкладывают в сеть. То есть мы начинаем это как задание с этими деньгами, ты начинаешь расширять свой, э, э, э, э, свои возможности в нынешних реаль, э, реалиях, ты начинаешь учиться чему-то новому, ты начинаешь взламывать свой мозг для того, чтобы э, как не сидеть просто, не есть и э, говорить, ой, плохо, какой ужас, а пытаться что-то придумать новое и новое придумывается и появляется ну, как новые направления того же театра те, того же телевидения это очень круто конечно театр вернется и конечно заполнится зрительный зал но благодаря этому появится еще что-то уже появилось интересное сто процентов да. еще интересный такой вопрос скажи пожалуйста про это наркотик, а не Я тебе скажу так, вообще зрительская любовь – это наркотик. И в артисты идут тщеславные люди. Я не верю арти... mm -hmm. людям, которые говорят, я иду, потому что я не могу. Я иду, потому что я люблю нравиться. Мне нравится, mm -hmm. потому что меня любят комплексы это или просто я такой человек это это да это не то что ты не можешь без этого жить но ты не пойдешь ну, это в... важно это важно mm -hmm. ты не пойдешь ну как невозможно этим заниматься и не быть оцененным зрителем которым ты даешь свой продукт зачем продавать котлеты если они не вкусные Слушай, у меня в связи с этим, я как человек огромное количество лет, на протяжении 15 лет я проводила тренинг вживую. И у меня есть вот это вот артист на сцене, как тренер, да, с одной стороны, аудитория. И группа на группу не похожа, и ну, бывают группы, потом их нужно наскачивать, но сначала всё равно, а и потом, действительно, не... с группой все время нужно работать, это огромное количество сил. И я хочу тебя спрятать, и мой вопрос. Чувствуешь ли ты, что бывает разные залы? Да, Просто конечно. Ты играешь, и люди не так Вот воспринимают. Послушайте, понимаем, как они тебя рассматривают. Что ты исполняешься Это очень чувствуется, когда ты едешь на гастроли куда-нибудь. То есть разный город, особенно в Санкт-Петербург, когда mm -hmm. ну, там вообще свои режиссеры, свои театры, там город намного искушень к театру и так далее. Мы когда привезли туда Кримадонна Кэна Людвига, где мы, грубо говоря, Микки Маусы все на сцене, то есть э, нас Питер встретил о легкой улыбкой. А, а, хотя здесь, в Москве, тут все лежат. Едешь в провинцию, там определенный народ, который ждет артистов, которым не хватает культурной жизни, не хватает театра. А, и, и На самом деле... Когда ты работаешь в одном театре, вот э, у тебя уже есть свой зритель. И у каждого спектакля со временем появляется свой зритель. Почему сложны премьеры и прекрасны? Потому что зритель приходит, не знает, что ожидать. И ты не знаешь, что ожидать от зрителя. И происходит очень живая такая магия, такая, такая жизнь классная происходит. Потом э, отсеивается, то есть есть же режиссеры, у каждого режиссера есть свой зритель. У каждого артиста есть даже свой зритель, ну, у каждого театра есть свой зритель, и везде театры полные, то есть есть театр, который ты не принимаешь и ты приходишь туда, и там браво бис, зритель стоит и кричит. И есть твой любимый театр, куда ты приходишь, и тоже э, тебя будут принимать. Но если ты, например, грубо говоря, Гоголь Центр придет играть на площадку театра МХТ Горького, где раньше была под руком Даромана, где совершенно другой зритель, где на площадку Малого театра, окей, okay. где классика, где испоконников свои, как бы, существование на сцене, как там каждый спектакль там, там по костюмам целые можно историю писать костюма что там зритель не примет э, спектакли Гоголь центра так же как и зритель Гоголь центра не примет такую прям классику ну не то, что не примет не будет принимать так как спектакли, ну спектакли идущие в Гоголь центре конечно я понимаю разница большая разница да? есть да. у тебя любимая что? Любимая сцена. Видишь, я что тебя люблю, Ну, наверное, все таки это МХАТ, потому что я пришла в такое прям золотое время этого театра, когда Олег Павлович Табаков его просто поднял и сделал мировым театром, первым в Москве, он, он таким не был. Когда я училась, Олег Николаевич Ефремов уже болел, и театр, конечно, знаете, знаешь, когда куда пойти, только не в Амхат, <laughs> куда пойти mm -hmm. вот. И спустя, как только пришел Табаков, это стал первым театром в Москве, то есть там появились режиссеры, все, которые сейчас имеют по театру в Москве, которые являются амбассадорами театра. И, конечно, я поиграла там очень много. Я в каждый год имела две премьеры, наверное, с разными режиссерами совершенно разными. И, конечно, это мой любимый наверное, театр, но есть еще сцена Вахтанговского театра, потому что я выпускница Щукинского института, и, а это как он при, при театре Вахтангова, это ну, наша школа, это педагоги все оттуда, поэтому, и там сейчас мой любимый режиссер Юрий Николаевич Бутусов, художественный руководитель, поэтому мне, мне классно там играть. Вот. а так есть много, много театров, которые я очень люблю, и даже, знаешь, режиссеры, которые я люблю, на которые я хожу. Были ли случаи, когда профессия вообще, я тебя обычно выручала? Нет, <рискотворение> ты знаешь, нет. Я как-то пока не могу с этим справиться, потому что. Каждый раз, даже когда слышу, ну, артистки, они играют в жизни, меня это прям бесит. И может быть, того, что меня это давно бесит, я прям стараюсь даже не пытаться. Нет. Не выручала, не помогала и не подставляла. Не пользовалась. Я поняла. Я Давай. У меня тоже похожая ситуация один в один, потому что мы все время, да. Ну, ты же 24 часа в текуло, все время там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, ой, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, количество салонов отмечало, но это не помогло. Я в Германии хотела взять в аренду машину, машину и э, они говорят, мы не можем вам дать такую машину, потому что э, это гражданка Украины, да. Они говорят, «Гражданка, Украина, гражданка Украины, гражданка Украины, мы такую дорогую машину, взять в аренду не можем. И нужно тогда говорить «наберите, что люди калалитерные посмотрите, какая известная Личность». Они набрали, посмотрели, посмотрели, что она действительно калалитерная лампа, что У меня еще была проблема, у меня в паспорте была транскрибация одна, а на другая. Потому что вот а они вот это оболновались, воевались, они вот это с это очень принимали решение, но вы... так что <смех> в этом плане уже начинают помогать. Ты знаешь, я сейчас вспомнила историю, когда меня остановил Гагаишник и сказал: "Ну, елки-палки". Я, я так спешу, давайте я вас лучше на спектакль приглашу. Я <смех> сработала. Вот я сейчас вспомнила. И так, что, ко мне на так, так что? Сюда, на меня. Судя по вопрос. Слушай, а если оборвет, да. оборвется эфир? Ну ладно. Не, он не оборвется. А, да? Актер. А, окей. Потому что он раньше Слушай, вроде бы, сейчас... о! Вопрос! Я да. тоже Ну все. еще, еще раз, что-то я плохо плохо слышно стало. Полиграф, знаешь, что такое? Этот, детектор лжи. Так. А, действует. Может, я тоже обманул Не знаешь? Я не знаю. Я бы попробовала. Знаешь, говорят, что если, что если ты очень веришь в то, что ты говоришь, а со мной такое бывает, это как у ребенка то mm -hmm. ну, у меня Мара иногда настолько верит, что она этого не делала, что мне кажется, она обманула мне кажется, Есть даже... определенные типы личностей, которые, да, и вот... Если это настоящий артист, такой, который действительно погружен в это состояние, я думаю, что он справится... Да, тогда у тебя будет очищаться от несправедливости, там, ну, да, что-то. Да, да, да. Интересно попробовать как эксперимент, кстати. Ну, я не знаю, я далека от этого вещи. Наташа, спасибо тебе огромное за эфир. Эфир был чудесный, очень глубокий, очень... Интересный. Мне было очень интересно задавать тебе эти вопросы, услышать твои ответы. Спасибо тебе большое, и я надеюсь, до скорой встречи. Спасибо тебе. Я очень надеюсь тоже на встречу не онлайн. Очень хочу приехать в Киев на самом деле, и хочу приехать в Одессу, потому что мне нравится этот город, застать тебя там. Ну, если заранее договориться, там хотя бы за месяца три, то, да, это сложно. Не, не, Наташа, это правда. То есть договориться за месяц практически, то есть если у меня уже там запланировано, то уже все. Ну так же, пересечься в путешествии, что я очень люблю. Это тоже очень прикольно. Да. Хорошо. Спасибо тебе большое. Здоровья. Хорошего дня. Пока. Yeah.